Всем доброго дня! Продолжаю тестирование комплекта Биолиз. На этот раз тестируем бублик, коврик и для сравнения мой вариант филяра и гибрида, о котором у меня есть отдельный ролик. Значит начнем с коврика. Размеры у него около 60 сантиметров на липучках. Возможно, это достаточно удобно окружать себя таким бандажом. Но тут, по-моему, больше недостатков, чем достоинств. Значит, что он из себя представляет? Гибкая основа. Внутри так скажем, плоская, разложенная по горизонтали и свернутая вот в V-образный вариант. Значит, я как всегда буду смотреть своими датчиками, пока без всяких осциллографов. Осциллографом будет отдельный разговор. Здесь я приглушил все заклеил индикаторы, потому что мы будем все это при низком освещении смотреть, так как все-таки сильно все засвечивается при таком. Вот я его включаю. Еще будет участвовать мой обычный усиленный генератор чуть позже. Вот пока я включил его на самый малый ток и делаем максимальный. Вот свет я приглушу. И как видите, вот эти все датчики, они срабатывают на довольно большое расстояние. Даже этот. Это, кстати, мой новый датчик гибрид. Я уже его показывал в прошлый раз. Который показывает сразу и паразитное вот это излучение, которое я всегда считал паразитным, и статическое полезное. Вот этот индикатор. Как видите при большой мощности он выдает и то и то, но паразитное у него поле очень большое. Точнее объем, который он выдает. Если сильно приближать, он вообще очень гасит сильно. Так, вот таким датчиком, если смотрим. Вот у нас, пожалуйста, так. Где-то, когда вот где-то около 1000, это примерно уже как мой генератор работает на этой мощности. Вот примерно на такой же мощности. Ну и, как видим, потихонечку гасятся эти индикаторы. То есть, для, делаю большую мощность, чтобы показать, насколько он эффективно работает. Хотя, естественно, это все надо потом будет уменьшать несколько раз по мощности. Так как на таких мощностях я очень не советую работать даже вот с этим бандажом. Вот и неонки тут светятся как. То есть на большой мощности он, конечно, статику дает, Но эта мощность настолько большая, что она уже становится с точки зрения радиоволн достаточно опасной. Поэтому я и говорю, что эти мощности не очень полезны таком случае тут баланс надо соблюсти А, конечно когда мы уменьшаем мощность в первую очередь статическое излучение которое нам надо оно значительно больше падает нежели вот такое Он даже работает вот на самых малых мощностях да еще раз напомню почему индикатор у меня именно сделан высокий чтобы он не сильно влиял потому что видите вот когда я кидаю такой сразу падает мощность ну, и лишний раз напоминаю просто раз я уже об этом говорил В общем, система получается такая, что здесь просто развернули плоскую по площади и разнесли вот так. От того, что хорошо то или плохо, что теперь можно ее заворачивать вокруг руки, ноги, и даже типа бандажа как пояс использовать, на самом поясе. Это довольно спорный вопрос, потому что в первую очередь, когда вы так вот делаете естественно вы замыкаете вот здесь именно паразитное излучение и в первую очередь это уже касается именно паразитного излучения когда вот идет воздействие и сказать что это хорошо я не скажу как для меня это неудачная система Ну вот то же самое я могу включить на свой генератор Примерно он так будет выдавать, как этот, при около 1 тысячи. Так что ситуация такая с этим ковриком. Возможно, это чисто больше для маркетингового хода, как рекламный трюк. Может это еще и хорошо. Вот какие мы крутые. Но практически это неудачная ситуация. Так как здесь излучение больше паразитное, чем полезное. Конечно оно все равно будет давать пользу определенную. Я не отрицаю, что да, оно будет давать помощь. Но ни в коем случае не делайте максимальные токи. Хотя здесь, как я уже говорил, об этом ни слова что это может быть опасно а это опасно и эта конструкция как мне кажется она не сильно надолго ее хватит потому что я так понимаю там обычный провод применен возможно МГТФ в лучшем случае тем не менее он когда нибудь и обломается В общем, как по мне, чисто для галочки, чтобы было. Идем дальше. Теперь бублик или тор. Намотан он на витой паре. Довольно крепко. Да, про частоты я забыл сказать. Этот коврик на 272 это вот на Биолисе и 287 кГц, когда на моем генераторе, да, и полторы тысячи пикофарад у него емкость. Все-таки это же не катушка, а активная емкость, как я вам не раз говорил. Вот, теперь смотрим этот тор. Ну, он послабее работает, конечно, значительно, так как на витой паре. Еле-еле вот, горит тут. Даже вот даю максимальную мощность, но опять же это вот недостаток всех этих вот ТОРов на витой паре. Они не разгоняют достаточно нормальную мощность. И генератор работает практически в холостую. Вот что у нас показывает этот индикатор. И мы видим, что здесь вот слабовато все то есть видите я сделал максимально а мощность вот где-то 500 миллиампер все это по нем. хотя видите вот датчики все равно работают достаточно на большом расстоянии а вот сюда нет статическая у нас тоже тут появляется вот, но вот опять же на очень большой мощности если его подержать на этой мощности то этот тор явно перегреется вот мы буквально чуть-чуть его включили вот у меня тут 25 градусов уже 30 31 и он будет дальше повышаться пока не станет очень горячим тоже 32 то есть на большой мощности, даже вот с таким ограничением, он все равно сильно греется. Соответственно, это понятно, что нежелательно работать, точнее заниматься с таким излучением, когда этот излучатель уже перегревается. Это уже довольно теплый. Буквально пару минут. 34. В общем, до 40 он точно дотянет, если будем долго держать. Вот. Ну тут на нем ничего не будет засвечиваться. Да, на плоско нет. Не показал на коврике, но там точно ничего не светит. Вот эти индикаторы ни один не засвечивается, Даже при большой мощности. Тут то же самое. Да, убираю свет, значит так вот, смотрим здесь, оно пытается что-то засвечивать, но опять же это все на большой мощности, как я вам говорил. Тут пытается неплохо греть. даже вот более при номинальных мощностях как видите вот что то есть на нем то есть он статику какую то дает и это хорошо с одной стороны но нормальной мощности он не развивает то есть с него толку значительно меньше чем с нормальных но пойдет опять же я не говорю что он бесполезен нет он дает какие-то возможности, но эффект не тот. Так, на этом я не буду своем показывать, и так понятно. Так что видите, мощность у него получается не дотягивает из-за конструктива Кстати, емкость у него 800 пик. Вот, совсем уже теплый. 41, 42. Видите, вот буквально всего ничего. Так, теперь смотрим мой трифиляр на этой конструкции. Делаем полную мощность видите что творится все полыхает конечно да и тут видите развивается мощность нормально вот я даю вот один Ампер. И еще есть возможность дальше крутить. То есть все нормально. Он тоже, конечно, будет перегреваться при таких мощностях. Но видите ли, что тут тут буквально все светится по максимуму. И довольно спокойно. Так, ну вот этот индикатор сюда не очень. И как видите, вот, все спокойно, тут все лампы загораются. Вот, при тех же мощностях, при тех же возможностях этого прибора всего-навсего три филляра. На МГТФ по моей конструкции. И вот видите, какая разница. Конечно, он будет греться. 34 пока что так покажу на своем генераторе, на котором я обычно показываю. это почти два раза меньше чем этот на максимальной мощности что я показывал здесь вот пытается что-то делать но ну, тут уже сложнее лампы зажигать но ну, тоже вот можно увидеть что они пытаются гореть просто надо зажечь так вот это у нас трифилляр а теперь все то же самое но гибрид делаю полную мощность так я это наверное, так сделаю чтобы не засвечивало и смотрим что у нас здесь вот все то же самое но теперь что мы имеем На каком расстоянии. С лампами вообще тут как видите что творится все полыхает при тех же параметрах. Я почему я вам все это показываю объясняю, что имея небольшой мощности генератор, но ну, например вот такой гибрид вы получаете толку значительно больше чем вот такого с большой мощностью. Соответственно большая мощность особенно паразитными излучениями влияет отрицательно значительно больше чем вот в таком случае то есть вы имеете запас огромный вот ну а теперь еще покажу что вот не показывал по моему еще вот такая вот система то есть вот эта вот лампа это индикатор если помните газоразрядный индикатор неоновый который применялся в латрах там и так далее всяких на 220 и вот, смотрите, как оно показывает красиво нам все. Как раз вот показывает именно вот одно, вот это один излучатель фольга и другой излучатель фольга. И вот между ними, видите, вот получается нейтральная зона. вот тут вам и вот так можно. Так. в общем чувствуется разница всего-навсего дополнить этот аппарат более эффективными излучателями и вы получаете при значительно меньших мощностях большие возможности как видите, видите, какой ток даю? Практически даже никакого. Вот все, почти ноль. И сами видите, что все работает. А на больших то вообще уже вот, на каком расстоянии. та же ситуация. И возможность вот такого статического излучения, так называемого атмосферного электричества, вы получаете гораздо больше пользы, чем от этого. Вот индикатор, там внутренний индикатор, он тоже не касается лепестков, он как бы через емкости идет, то есть лепестки рядом у него проводники лежат. Я уже показывал это и видите все светится. Дальше три минималки. Абсолютные минималки. То есть здесь сейчас мощность в раза 3 то есть здесь показывает 100 мА ну вот раза 3-4 меньше чем обычный генератор на тд 7056 И он работает. А уже вот такие вот вещи они фактически с них толку уже никакого. Хотя на малых токах тоже проводят эксперименты, и ребята говорят, да, у них хорошо получается. Но вы сами видите, что паразитного хватает. А то, что нам надо. Видите, как он туда подводим близко. В общем, я проверил сравнительный анализ этой системы к двум видам излучателей. Значит, бублик, я считаю, надо дорабатывать, как внешне, эргономически, потому что это не дело. Это я могу себе позволить его изолентой замотать вот так вот и кому-то дать поиграться. Но когда промышленный вариант, то вот такой вот недопустимо. Обязательно надо его какую-то оболочку прятать. Это само собой. С ковриком вообще, я считаю, он совершенно неправильно сделан. То есть там максимум негатива, минимум позитива. Да, он работоспособен. Да, он может какие-то там вносить возможности, но баланс положительного-отрицательного у него значительно больше в отрицательное. Так что вот такой вот сегодня обзорчик. В следующий раз. Я, наверное, все-таки к посохам подключусь. Просто мне надо уже из этой комнаты выходить. Использовать больше помещения. Ну и еще инструкцию. Может быть сейчас ее распечатаю, Даже не знаю. В общем, вот на сегодня пока все. Да, и сразу хочу сказать. Тем, которым, кто смотрит и им не нравится то, что я делаю, то, что я показываю, там нудистыка для них какая-то. там Что-то я не то им показываю. Ребята, идите лесом. Я что хочу, то и делаю. Это мое абсолютно добровольное дело. Я никому, ничем не обязан. Я нашел время. Показал. Нет у меня времени. Ребята, в другой раз. И не надо мне показывать, куда мне идти. Иначе я вас тоже буду посылать. Все. Будьте здоровы. До свидания.